И снова здравствуйте, друзья, с вами на самом деле программа о том, что же в мире происходит и, возможно, будет происходить на самом деле. Сегодня нам помогает наш э, политический обозреватель, э, публицист, человек-ледокол Марк Анатольевич Соркин. Будем разбираться вместе, что же мы такое себе понастроили, что сейчас приходится ломать вручную э, и использовать для этого, э, скажем так, домкрат или дубину, или направляемый взрыв э, в виде коронавируса. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, помните э, фильм «Москва слезам не верит», там два человека стояли, пели частушки Востанкина. Да. Одна частушка была о том, что э, динамита заложили там бог знает сколько, а чтобы разрушить новый, старый новый, дом, да. да, а рухнул новый за углом. Да. Э, вот объясните, пожалуйста, хотят что разрушить и что разрушат на самом деле, вот ваше видение ситуации? понимаете, Сергей, <смех> разрушать бы они, может быть, ничего и не хотели, оно рушится само. Ну, гнилой фундамент, ну что с этим сделать? Ведь, будем говорить так, коронавирус, эпидемия, она присутствует, тут вопросов нет, но ее информационная раскрутка, по-моему, превышает на несколько порядков саму вот эту опасность. Я вспоминаю 59-й год, когда в нашу страну американцы принесли черную оспу, диверсионная операция. Значит, я когда спрашивали, как вы думаете, сколько пострадало от нее? Ну, говорят, ну, тысяча две. Я говорю, ага, 70 человек, из них всем умерли. Как? А черной оспы? Я говорю, да. Потому что была выстроена соответствующая система. И все в этой системе работало вместе. И не только Министерство здравоохранения или Министерство обороны, но и Комитет государственной безопасности. И вот, а что мы видим сегодня? Мы отказались от завоевания социализма. Мы отказались, заявив, что все советское плохо, это все, извините меня, сплошной совок, разговаривать тут не о чем, живем как на Западе, берем их систему, Берем их права личности и прочее, прочее, прочее. Вот на права личности мы и натолкнулись. Ведь понятно же, что любые права любого человека вытекают из тех обязанностей, которые он выполняет. Права личности не могут быть первичными. Есть потребности общества. И если необходимо, значит, в целях сохранения общества, будем говорить, здоровья, окружающего ареала и так далее и тому подобное, значит, надо принять меры к определенным ограничениям. А они этого не хотят. А как-то так. А вот моя личность, моя левая нога желает идти по Елисейским полям, а правая по Остроженке. Вот как хочу, так и буду делать. И плевать мне на то, что это самое. А если мне говорят, что надо дома посидеть, а не ездить на шашлыки, как это так? Это же ограничение моей свободы личности. Нет, я на шашлыки поеду. Можно подумать, жареного мяса никогда не ел. Вот. Это самое. Но самое главное, это в другом. Ведь глобальный кризис капитализма начался намного раньше, чем эта эпидемия. И сейчас во всем мире стараются сделать что? Задрапировать коронавирусом этот самый глобальный кризис капитализма. По сути дела, мы что увидели, что обнажилось, что капитализм может обеспечить хоть какой-то защитой, ну, процентов 10 э, людей. Остальные 90 живите как хотите. И э, понимаете, вот как когда-то говорили, что Крымская война обнажила всю гнилость царизм. Да, царизм жил после этого еще 70 лет. Но! Он после этого не выиграл ни одной войны. Даже русско-турецкая война 77-78 годов, будем говорить, политических целей не достигла. Несмотря на весь героизм русских солдат. Берлинский конгресс перечеркнул Сан-Стефанский мирный договор. И желание дать свободу Болгарии так и ушло. Так и здесь. Собственно говоря, эпидемия обнажила всю гнилость капиталистической системы. Если кто-то думает, что вот захват, допустим, Чехии, самолета китайского, который присел на заправку с помощью Италии, есть нечто выламывающееся из общей линии, то нет. Это как раз и проявление той самой сущности капитализма. Сдохнет и сегодня, а я завтра. Понимаете, в чем дело? И вот это сейчас подспудно обсуждается во всем мире. А что будет после вируса? Извините меня. Сколько эпидемий пережил человечество? Никогда эпидемии не служили, как говорится, поводом для смены общественно-экономической формации. А здесь оно тоже не служит поводом. Оно просто обнажило то, что эта общественно-экономическая формация сгнила. У нее нет больше первой частики. Марк Анатольевич, но ну, что шокировало многих людей, даже тех э, дауншифтеров, как их обзвала наша подруга Люсина Аветян, э, которые ж, ж, жили как граждане мира. Я свободный человек, я живу где хочу, в Майами, там, э, на Лазурном берегу, на Бали, еще где-то. Вот все эти люди, когда началась беда, вдруг с ужасом заметили, увидели, что они никому в этом свободном мире не нужны. Они не граждане, они не люди, они чужие. Это касается и украинцев, работавших на польских панов. Они все э, тем или иным способом пытаются вернуться на родину. Выжить, хоть как-нибудь. Родина, спаси, защити. Подождите, а где вы вчера были? Почему вам в Майами было лучше, чем в этой проклятой рашке нищей, убогой, грязной? Почему вы сейчас, когда пришла беда, все рветесь вот в эту проклятую, гнилую, э, отсталую рашку? Вот э, то же самое и и западными людьми, они э, живут в мире, в котором цивилизация построено, знаете, как вот, э, ну, не знаю, ящичек вот сколотили, да, какой-то вот скворечник, и он такой едва-едва держится, вот пока все хорошо, ветер не подул, он классный, красивый, вылизанный, как те дома у американцев, которые без фундамента строятся, а как идет торнадо, так они все спасаются, а домам кирдык приходит. Вот сейчас идет торнадо мировое, и все сыпется то, что выстраивалось годами, десятилетиями, вот этот общечеловеческий мир, социум, красивый глянный оказался тряпкой, бумажкой, Карточным ничем. Карточным домиком. Вы помните знаменитый сериал американский «Карточный домик»? Ведь там как раз это и показано. Как говорится, для того, чтобы стать президентом, надо убить э, мешающую любовницу. Надо подставить своего друга. Понимаете, закон курятника. И я напомню вам, был такой у нас великий поэт по фамилии Маяковский. Помните, как он писал? Жена, квартирка и счет текущий. Вот это отечество райские кущи. Понимаете, в чем дело? Ведь они опять-таки рвутся назад. Почему? Потому что советская система здравоохранения, остатки ее, созданные когда-то большевиком, коммунистом Семашко, они сегодня спасают Россию. Хотя вот последнее известие, что отмечено как говорится, тысяча, почти тысяча э, заболевших у России, это рыгнулось прошлые выходные, это прошлые шашлыки. Кто-нибудь отдал себе в этом отчет? Нет. Понимаете, в чем дело? Но зато мы слышим визги, а по какому праву Собянин там то сделал, это сделал, Он, ему по конституции таких прав не положено, ну, извините меня, чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. Не нами это придумано, и не нами это впервые применено. Понимаете, в чем дело? Вот то засилье, будем говорить, либерального глобализма, когда есть только права, а обязанностей нет, да? Как это помню в советские времена? такой четверостишный, ходят где-то в коллективе, или там ненаглядный дармоед, есть права в его активе, а обязанностей нет. Не хотят они признавать, что есть обязанности. Не хотят они работать. Не хотят они э, вести себя, как положено. Вот это и э, капитализм в чистом виде. Это признание примата прав личности над общественными обязанностями. И здесь ты с этим ничего не сделаешь. В свое время, будем так говорить, ведь вспомните, опять-таки, Великую Отечественную войну. Мало кто знает, что именно как раз во время Великой Отечественной войны, значит, в Бурятии, ну, собственно, не в Бурятии, а рядом в Монголии вспыхнула эпидемия чумы. И что вынуждены были отправлять в Бурятию, значит, наших эпидемиологов, устанавливать санитарный мир, устанавливать санитарный карантин. Извините меня, в условиях войны это было сделано и не допущено распространение чумы на территорию Советского Союза. И об этом как-то никто не кричал, не говорил о том, что они героические усилия какие-то. Люди исполняли свои обязанности. То, для чего их учили, для чего их готовили. И вот сейчас начали, ой, а почему у нас доктора в таком заводе, почему они так мало получают, но ну, не мало они получают, понимаете просто они не вписались в рынок по выражению Чубайса, да они должны вымереть были а они не вымерли, а сейчас они народ спасают а вот на Украине они вымерли а вот э, э, в за, значит э, что в англосаксонской цивилизации, если можно так сказать, они стали частниками, и их интересует не здоровье, а э, профит от э, болезней. И вот здесь как раз вот эта гнилость капитализма и была выявлена коронавирусом. Начисто. Она показала, что капитализм больше не нужен людям, что он несет им только смерть то он несет им, понимаете, полную дискретность. Когда есть люди, но нет социума. Понимаете, вот есть люди, находящиеся в некоем бронском движении, а социума нет. Нет разделения права и обязанностей. Нет жесткого выполнения прав. Понимаете, мне когда-то встретилось одно выражение, очень интересное, одного англичанина сейчас уже фамилию его не помню, и вот там было сказано, джентльмен из общества имеет право на любое хобби, не затрагивающее прав и свобод других членов общества. То есть на права человека есть естественные ограничения. Но, извините меня, капитализм пришел к тому моменту, когда его не интересует, собственно говоря, население земли, оно вообще считает, что его слишком много. И что любая эпидемия буржуазии пойдет на пользу, потому что уменьшит, так сказать, людей, которых надо кормить, каким-то образом обеспечивать работу. Ведь капитализму люди не нужны. В его главной экономической задаче, как говорят, цели, максимальная прибыль, максимально короткое время, люди остальные, есть необходимое зло. Нужно кто-то, чтобы на них работал. Нужно, чтобы кто-то за них ходил, голосовал. Это нужно. Но вот это все. И если можно обойтись без людей, они с удовольствием без людей обойдутся. Не считаю, конечно, себя любимого. Но ну вот э, лидеры многих государств уже так тихо-тихо, но берут и говорят, что вот государство должно э, национализировать все отрасли экономически важные, затрагивающие жизнь всего э, социума. Э, государство должно здравоохранение вести по-другому. Вот этот коронавирус заставил даже Макрона э, объявить о социалистическом друг пути. И на, на ваш взгляд, вот действительно ли такой не очень сильный толчок может информационная атака? такая мощнейшая, коронавирусная, она возьмет, да и подтолкнет против воли этих лидеров все-таки начать переориентировать свои страны? Сергей, нет. Более того, я вам больше того скажу. Дело в том, что класс буржуазии, он ориентирован на прибыль. И если кто-то начнется на эту прибыль покушаться, он столкнется с очень серьезнейшим противодействием. Понимаете, зараза пришла, зараза ушла. А желание права для себя и обязанности для других никуда не делось. И вот здесь надо менять в корне систему, то есть ликвидировать частную собственность на средства производства. Точка. Класс буржуазии должен быть отстранен и от власти, и от владения собственностью. Вот только тогда можно будет выстраивать. Вы посмотрите, я приведу простой пример. Вот индустриализация в наиболее развитых странах мира сколько лет заняла? Как по-вашему? Где-то примерно лет 100, лет 150. А в Советском Союзе? Десять. Социалистическая экономика, которая ориентирована не на получение прибыли от отдельно взятого предприятия, а вот снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда, и когда у нее экономика ставляет единый народохозяйственный комплекс, дает прирост в национального продукта 20-30% в год. А и поскольку имеется государственное планирование, то оно развивается в нужную сторону. Понимаете, в чем дело? Ведь у нас даже в тяжелейший 1985 год. Прирост был 4,6% валового э, национального продукта. Даже в тяжелейший 1985 год. Сейчас, как о достижении, говорят о 2-3% ежегодно. Почему об этом не говорят? А вот потому, что власть-то в руках капиталистов. И никакой коронавирус их с этого дела не столкнет. Здесь нужно, понимаете ли, революционные методы отстранения от власти. Решится на это Макрон. Конечно, нет, его просто убьют. Но любой, кто бы из... Видите, любой президент, любой премьер-министр, это чиновник, назначенный классом капиталистов для защиты их права и собственности, для руководства инструментом под названием буржуазное государство. Другого-то ведь не будет, к сожалению. Не было такого, чтобы какая-то внешняя беда соединила эксплуататоров и эксплуатируемых. Такого не было никогда в истории человечества и, скорее всего, не будет. Марк Анатольевич, ну вот э, пока человечество пытается, с одной стороны, бороться, находить точки соприкосновения, друг другу помогать, друг у друга тырить э, гуманитарку, которая летит, вот британский аналитический центр общества Генри Джексона предлагает вчинить Китаю иск на триллионы долларов за коронавирус. Вот, красавчик. Ты Вы обратили внимание, там есть очень интересная цифра, там. 20, по-моему, два и три десятых триллиона. А вас не смущает эта цифра? Это размер государственного долга Соединенных Штатов Америки. То есть, по их мнению, Китай должен оплатить их государственный долг. Ну, хотеть не вредно. Губу можно раскатать аж до пола, а вот как ее закатать, ну, это сложный вопрос. Понимаете, в чем дело? У Китая есть аргумент. Они ведь нашли нулевого больного. Это, казалось, женщина, военнослужащая армии США, которая приехала, как говорится, в Ухань к своим родным. Они нашли. У них есть доказательства этому. Как чинить иск? Какому международному суду? Кто это э, сможет сделать? Ведь, по сути дела, будем говорить так. Ну, хорошо. Э, Какие-то китайские предприятия в Штатах, допустим, секвестируют. Но в Китае намного больше американских предприятий, а они в ответ секвестируют их. Как говорится, будем качаться на качелях, ну давайте качаться. Марк Анатольевич, ну и что дальше? Вот замечательное наше человечество, оно сейчас сидит, все, ну, кто-то по домам прячется, кто-то на обсервации, кто-то э, в американских аэропортах мечтает вернуться э, в эту э, грязную, немытую Россию. но под, э, Хорошо, закончилась вся эта беда с потрясениями серьезными. И правители говорят, ребят, а теперь давайте-ка начинать заниматься реальным делом. Мы сообщество, мы люди, человеки, которые, помните, после гражданской войны, как восстанавливали страну, создавали Советский Союз. Как люди, потерявшие работу, профессию свою, работали... Кем угодно, в грязи, там еще где-то, как каждый выживал, каждый переориентировался. После Великой Отечественной войны, как восстанавливали страну, и в строители шли люди, которые стройкой никогда не занимались, перестраивали страну. Вот завтра, когда закончится эта беда, люди поймут чего-нибудь или нет? Или эта встряска для них не будет уроком? Понимаете, люди, вот те, которые находятся внизу, они сейчас, поскольку находятся в изоляции, э, как говорится, дома сидят, они озабочены другим, а будет ли вообще им где работать. Ведь вон, Центробанк э, вывесил уже, так сказать, кратенько высказанно, что никакие кредитные обязательства отложены не будут. Мало ли что там президент говорит, Это все, а мы не отложим. Квартплату, ребята, заплатите. Квитанции приходят, платите. Работать не работает, это ваши, ваши проблемы. Понимаете, в чем дело? И вот здесь опять я возвращаюсь к социалистической системе. Вот будем говорить грубо. Вот я, 82-й год, старший мастер. Ну, извините меня, начальник участка. Таких, наверное, в Советском Союзе было миллион. Да, у меня проблема со зрением, сильная слойка сетчатки. Мне говорят, я пришел в поликлинику, мне направление в больницу, и говорят мне, у тебя сильная слойка сетчатки, мы не беремся делать здесь. Вот те направления в институт Гельмгольца в Москву. Я приехал, вот с направлением. пришел. Меня посмотрели в поликлинике, пос, ну, значит, сказали, через две недели приезжай, через две недели мы тебя положим. Приехал под самый Новый год. Мне сделали одну операцию, начала отторгаться лента, сделали через две недели вторую операцию. Я в общей сложности пробыл на бюллетне три месяца. У меня как раз жена была со вторым сыном в декретном отпуске, вот. И мы жили эти три месяца на мой больничный лист. И никто не подумал о том, как же так. Начальника участка нет три месяца. Уволить его к чертовой матери, зачем такой нужен? Нет. Более того, мне еще профсоюз э, навещал, когда я лежал в больнице здесь. И э, это самое, материальную помощь оказывал. Понимаете, взаимоотношения людей. Есть такое сейчас? И, конечно нет. Потому что я говорю, люди есть, нет социума. Вот э, к чему привел капитализм, как общественно-экономическая формация. Полной дискретности между людьми. Они разобщены. Извините меня, мы соседи по подъезду не всех знаем. Уже если на то пошло. А ведь когда-то, вспомните, в советском собирались в дворах. Кто-то в домино играет, где-то, понимаете ли, крутится магнитофон, и люди танцуют во дворе около своих квартир, общаются. И никаких проблем не было. И кто сказал, что жили бедно? А я думаю, что намного богаче духовно жили люди, нежели, как говорится, в сегодняшнее время. Когда ты, если попал в беду, либо дохни, либо топчи соседа. Марк Анатольевич, ну вот э, беда наша в том, что э, слишком мы расслабились. Вот человек, оно такое животное, которое раньше э, в, э, в пещерах жило, на мамонта охотилось, а потом оно себе условия жизни улучшало, улучшало, улучшало. В конце концов, мы улучшили себе до такой э, степени эти условия, что любое малейшее потрясение, ведь коронавирус, ну, ну грипп, новый грипп какой-то, да, э, он вдруг раз и подорвал э, нас всех, как атомная бомба, э, взорванная внутри квартиры. Ведь так не должно было быть. Ведь нас должны были готовить э, на уроках НВП, не знаю, там, какие-то другие вещи. Мы должны были быть всегда готовы. Помните песни советские «Если завтра война, если завтра в поход, значки ГТО на груди у него, еще что-то. Вот почему мы отказались от этого? Ведь это же просто чувство самосохранения. Это естественно, это нормально. Почему мы позволили сами себе загнаться вот в этот глухой угол? Ведь мы себя вот эту резервацию, которая сейчас у всех, мы сами себя в нее загнали. Просто она сузилась до размера квартиры. А по сути, по своей, мы все диванные. Сергей Голубчик. 30 лет учили человека, что его права выше его обязанностей. Ну, 30 лет его учили этому. И забыв о том, что человек, как вид, сохранился только потому, что всегда обязанности были выше права. Всегда. Если кто-то бы не, не, не захотел бы с племенем вместе пойти на охоту за мамонта, что бы с ним было? Его вместо мамонта басиерия. Понимаете, в чем дело? Мы решили взять и изменить человеческую природу. Изменить его генную структуру, можно сказать. Когда объявили и повелись на то, что права человека выше его обязанностей. Я вот иной раз спрашиваю таких людей. Говорю, он не начинает. Вот мои права. Зачем мне, мол, нужно государство, я, почему я должен, говорю, а если тебя на улице ограбили, ты куда пойдешь? Вот, ну я же налоги плачу. Ну хорошо, говорю, за твои налоги, максимум, что тебе сделать? Примут от тебя заявление, что тебя ограбили, они это обязаны сделать. А как они будут расследовать? И будут ли расследовать вообще, или просто отпишутся? Это уже их права личности. И что ты от этого получишь? Понимаете, в чем дело? И вот когда мы скажем однажды людям, люди, у вас есть обязанность. И вы обязаны делать то-то, то-то и то-то. Обязанный. И больше не должно быть частной собственности за средства производства. Для того, чтобы появился социум, в котором обязанности э, имеют примат перед э, правами. Личности. Вот тогда, извините меня, и развитие человечества будет продолжаться, когда будут учтены интересы каждого человека. Даем данные ему обществом, в котором он выполняет определенные обязанности. Вспомните, как в Конституции СССР звучала фраза о службе в армии. Служба в армии есть почетная обязанность. Почетная обязанность. Скажите это сегодня кому-нибудь из молодых. Он вам покажет 10 справок. Да, что я не я, и она не моя, и вообще я костра. Как говорил Маяковский. Понимаете, в чем дело? Более того, вспомните опять же ту же Советскую Конституцию. Что там говорилось о праве на труд? Но в первых строках трудиться на благо общества есть обязанность каждого гражданина. А они не хотят. Марк Анатольевич, ну вот смотрите, люди сами себя в цифровой концлагерь загнали добровольно. У всех есть да, эти самые гаджеты там все зарегистрированы по всем соцсетям и все. Но эти же люди, которые добровольно сдают, открывают под каждый день кликают на, я согласен на обработку моих личных данных там любым каким нибудь Фейсбуком, ВКонтактом или кем угодно. Эти же люди кричат, нас загоняют в концлагерь, нам всем сейчас чипы будут вставлять нас всех строим заставит ходить. Я вот понимаю, что будь Советский Союз и коммунизм построен, вот сейчас мы бы жили в обществе, в котором точно так же все были бы посчитаны, точно так же камеры бы наблюдали, чтобы любого преступника поймать можно было всегда. Просто осознанно должно быть еще у человека, а не из-за страха. Но это уже другое, это воспитание, это с детства прививается людям, а не то, что сейчас каждый сам по себе, но каждый согласен с тем, что его будут контролировать, а в случае чего этот чип его изнутри током жахнет, и он сдохнет, если нарушит закон. Видели, в чем дело, Сергей? Опять-таки мы возвращаемся на тот же круг. А мне однажды вспомнилось, где-то в году 70 смотрел я передачу «Человек и закон». И там рассказывалось о какой-то западной делегации э, полицейской, которая приехала в Ленинград, значит по обмену опытом, и там показывают отрывок. Э, и представитель делегации задает вопрос э, этому на нашему представителю: сколько в день вы регистрируете нападений на банк? Сколько раз в день? Он говорит, ребята, я вот 20 лет работаю. За мою жизнь я всего два случая было ограбления с гордостью. Как? А вот так. За мою, вот я 20 лет уже работал, вот уже два раза только был. А, правопорядок в стране, как говорил Джиглов, объясни, определяется не количеством преступлений, а умением властей их обезуревать. И вот Советский Союз, он научился это делать. Имея две жесточайшие вспышки преступности, после Гражданской войны и после Великой он это очень быстро обуздал. Почему? Потому что система воспитания. Вы, может быть, не помните, но среди двух обязательных предметов, которые преподавались в школе, была логика и Конституция Советского Союза. Марк Анатольевич, я 5 копеек ставлю. Вот смотрите, мы все воспитанные в Советском Союзе. Я ведь помню прекрасно, под ковриком ключик от квартиры лежал. Все это было так. Милиционеры ходили не то что без пистолета, без палки ходили, газовых баллончиков не было. Взгляд милиционера на хулигана. И тот, товарищ, я хороший, все, извините, это больше не. Но эти, не... не... Марк Анатольевич, но эти же советские люди, я помню, я пошел служить в милицию в первом году. Эти же советские люди делали так, что мои коллеги, э, сержанты, э, офицеры патрульно-постовой службы, после дежурства переодевались у себя в отделе в штатское, потому что милиционера в форме могли побить, э, ограбить, убить. То есть вот эти же люди на военных стали нападать, на милиционеров форма стала как красная тряпка, а воспитание тоже. Нет, ну, те же советские вот, люди... Вот здесь вы не поняли самого главного. Вот эта деградация советского народа на не за один год. Вспомните, как сначала милиции дубинки выдали, да? Как они этими дубинками стали людей бить и так далее и тому подобное. Вот я вспоминаю свое детство, 50-е годы. Участковый дяди Петя на три улицы. Вот однажды там, я вижу, мужики, значит, там, ну, подвыпили... Задрались, начали драться между собой. Я и Петя подходит, так, прекратили, ты, ты, ты, ты, за мной. И пошли. А почему? А потому что были приучены предшествующими годами, что представителя власти руками трогать нельзя. Это может плохо кончиться. И если вы помните... Только одно оскорбление сотрудника правоохранительных органов, сотрудника милиции, это 5 лет тюрьмы. За оскорбление. Я уже не говорю за драку. То есть, вот они, примат обязанности над правами. А потом, э, извините меня, 10 лет до этого начали рассказывать, что у нас были страшные репрессии, издевались над людьми о том, что сами те, кто говорившие, или их родители, либо, как говорится, в тюрьму людей сажали, либо доносы писали. Вот это блудливое сословие под названием «Россиянская антихренция». Они потомки тех, кто либо в тюрьму сажал, либо доносы писал. Да, от этого не отвертеться им никому. Марк Анатольевич, тем временем время, к сожалению, подошло к концу нашего сегодняшнего разговора. Всегда рады видеть и слышать вас в нашем эфире, да и не только в нашем. До скорой встречи. Ну, а вопросы, которые вы не заметите, которые появятся потом после эфира на YouTube-канале, я постараюсь вам переозвучивать, чтобы вы на них могли спокойно ответить. Спасибо, Сергей, всегда рад принимать участие в ваших передачах, но очень бы хотел поработать вместе в передаче с Дмитрием Куликовым. Я ему сегодня это передам, будет возможность, обязательно мы втроем соберемся и поговорим. До встречи. До встречи, до свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Суркин был нашим собеседником, мы с ним увидимся обязательно, ну а пока всем вам до свидания и крепкого здоровья, берегите себя.